Привет, друзья! С вами проект «Мой формат». Сегодня мы расскажем, в каких условиях сто лет назад возникла Татарская Советская Республика. Привет, Алиса! Давай патроны! Триста лет назад русский император Петр I разделил Россию на восемь губерний. Центром одной из них была Казань. Казанская губерния тянулась по берегам Волги от Нижнего Новгорода до Астрахани. В начала 20 века ее территория сократилась до 12 небольших уездов. Село Верхний Услон называют ключами от Казани. Сам город располагается через Волгу. В первой половине 20 века река была не столь полноводна. Но именно в Казани пересеклись торговые пути, работали мануфактуры, так называли предприятия. В самом начале Первой мировой войны, в начале 1914 года, в Казань был эвакуирован в золотой запас России. На тот момент он был самым большим в самом большом мире. В мае 1918 года в Казани оставалось больше половины золотого запаса Российской империи. Это где-то 650 миллионов рублей, по тому курсу огромная сумма. Власти Казани подчинялись победившим в Петрограде коммунистам-большевикам. 7 августа 1918 года город взяли войска Камуча, комитета учредительного собрания. Он находился в Самаре и боролся с советской властью. Врагам большевиков досталось не только золото, но и большие запасы продовольствия и оружия. Вернуть Казань это было делом чести для правительства Советской России. Дело в том, что э, в августе и сентябре 1918 года э, здесь, вокруг Казани, серьезно решался вопрос, будет ли в Москве большевистское правительство или нет. Самое дальнее западное направление, куда продвинулись э, белогвардейцы, вот, армия Камуча, это была Казань. Если Точнее быть, не совсем Казань, а Семьярск. Верхний услон – это ключ Казани. Для того, чтобы понять эту фразу, достаточно просто выйти на те места, где стояли пушки и посмотреть на Казань. Отсюда простреливается все. Поэтому, покуда не был взят верхний услон, Разговора об обратном взятии красноармейцами Казани просто никакого не было. 10 сентября 1918 года белогвардейские отряды сдали Казань. Город покинули почти 40 тысяч представителей чистой публики. Так называли образованных и богатых людей. В Казани остались только те, кто хотел жить при советской власти. Кстати, а что же с золотом? Оно хранилось здесь, в кладовых Казанского отделения Государственного банка. Через два года, мая 1920-го, в Казань вернулись две трети вывезенных ценностей. Почти 240 миллионов царских рублей бесследно пропали. Жители бывшей Казанской губернии получили большую ценность. Большевики разрешили создать национальную республику, в которой татарский язык будет использоваться наравне с русским. Были две неудачные попытки создания национальной республики для татар и башкир. В январе 1918 года на мусульманском военном съезде объявили о создании штата – Идель-Урал. Он должен был объединить огромные территории, но проект не поддержали коммунисты-большевики. Власти Советской России предложили создать автономную татаро-башкирскую республику. Кстати, это была идея Муланура Вахитова. Памятник ему стоит в центре Казани. Вахитова расстреляли белогвардейцы летом 1918 года. Создание Татаро-Башкирской республики отложили на будущее. Уже в марте 1919 года отдельную автономную республику в составе Советской России образовали жители Башкирии. Казань осталась центром одноименной губернии. Вопросы национальной политики пришел Совет Народных Комиссаров России. В Люблемском кабинете его руководителя Владимира Ленина я сейчас и нахожусь. Москва. 23 января 1920 года. Заседание Центрального Комитета Российской Коммунистической Партии Большевиков было очень насыщенным. Предстояло обсудить 25 важнейших вопросов. 21-м выступал с докладом Товарищ Кристинский. Он сообщил, что поступают телеграммы с просьбой об учреждении Татарской Республики. Решили. Товарищ Сталин должен опубликовать в газете Известия статью с разнесением этого вопроса. На заседании присутствовал Владимир Ильич Ленин. Гениальный был человек, знал 9 языков и в день успевал читать по 500-600 страниц. В конце февраля 1920 года публикуется положение о татарской АССР. В документе говорится о будущей территории республики. Планируется объединить районы с преобладанием татарского населения в пяти губерниях. Ленин как раз да, утверждал, что ну, надо давать максимальную автономию, ну, что, собственно, что такое автономия? Это самоуправление, да? то есть вот все, что вот эта нация, этот народ может взять, да, в вопросах самоуправления, он, ему надо это дать. Если вы приехали в Казань по железной дороге, пройдите через привокзальную площадь и попадете на улицу Саид Галеева. Она названа в честь татарского революционера Сахиб Гарея Саид Галеева. Просто его фамилию писали по-разному, часто путая одну букву. В честь другого героя того времени, Мирсаида Султан Галиева, названа площадь перед Госсоветом Республики Татарстан. Чтобы решить вопрос о деталях создания Татарской Республики, им пришлось отправиться в Москву. 20 марта 1920 года. Московский Кремль. Поздним вечером в 22.30 в кабинет председателя Совета народных комиссаров Владимира Ленина вошли три революционера из Казани. Нужно было обсудить будущее Татарской Республики. Разговор получился непростым. Владимир Ильич тщательно Никала вообще детали. В биохронике Ленина, том 8, где написано да, о том, что Ленин в 22.30 принимает представителей Центрального бюро коммунистических организаций Народов Востока Саид Галиева, Султан Галиева и Мансурова беседует с ними об образовании Автономной Татарской Республики, о состоянии издательского дела, национальной татарской литературе, о ну, То есть он очень много о чем их спрашивал, да, разговаривал именно о том, как живет вот это вот место. Одобрение вождя русской революции получено Татарской Республике быть. В сферах образования, юстиции и здравоохранения Республика Татарстан должна была жить по законам, которые принимала сама. Единственное поставленное условие законы не должны были противоречить Конституции Советской России. Документ об образовании автономной Татарской Советской Социалистической Республики вышел с 27 мая 1920 года. Лишь в 1937 году поменяют название на более привычное нам ТАССР. 4 июня 1920 года в Казанской газете «Знамя труда» вышло постановление о создании Татарской республики. Удивляет, что текст расположен на второй странице, среди статей о плане возрождения транспорта и войне. В следующих выпусках печатаются поздравления от трудящихся разных регионов России. 25 июля 1920 года Казанский совет народных солдатских и крестьянских депутатов передал полноту власти Временному революционному комитету. Этот день и считается днем образования советской татарии. В Казани прошли скромные торжества, народные гуляния и даже банкет. Детям раздавали леденцы – в условиях царившей послереволюционной разрухи это было сказочное лакомство. Ратуша – это одно из красивейших исторических зданий современной Казани. До революции 1917 года здесь было дворянское собрание. По лестнице поднимались богатые представители городской знати. После победы большевиков это здание переименовали в Красноармейский дворец. Хозяйами жизни стали рабочие и солдаты. Именно здесь 25 сентября 1920 года прошел учредительный съезд Татарской Республики. Сохранились уникальные снимки с этого события. Делегаты съезда избрали парламент. Центральный Исполнительный Комитет ТАССР. Руководителем Президиума ТАЦИКА стал видный большевик Бурхан Мансуров. На съезде избрали правительство республики, Совет Народных Комиссаров. Его председателем выбрали Сахиб Гарая, Саид Галиева. Он и стал первым руководителем советской татарии. Главной задачей большевиков была победа мировой пролетарской революции. Но пришлось заниматься восстановлением народного хозяйства в условиях разрухи и гражданской войны. В 1922 году образовался Советский Союз. Заработали предприятия, первых руководителей. Татарии направили на другие ответственные посты Москву и Крым. В 30-х годах Саид Галиева и Султан Галиева репрессировали и расстреляли. Жизненный путь Бурхана-Мансурова завершился под Москвой в 1942 году. Лишь в середине 50-х годов первых руководителей советской татарии реабилитировали. Их добрые имена вернули из небытия. Если бы не было победы большевиков, то не было бы въятия Казани, а значит, не было бы Татарской республики. С вами был проект «Мой формат». Пока-пока!